Гаишник останавливает в жопу пьяного водителя, проверяет его документы. Все хорошо. Потом говорит, слушай, дыхни. Тут, слушай, еще раз дыхни. Тут опять, слушай, ну я не пойму, ну ты в жопу пьяный. Расскажи способ, я тебя отпущу. Договорились тут, договорились. Да, я сегодня употреблял через клизму. Гаишник так репу чешет и говорит, слушай, ты только никому не говори. Водитель, да почему? Гайщик, да потому что нас жопы заставят нюхать. <говорит> Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.